Мы разведали город, как ты и приказал. Люди понастроили укреплений повсюду, до самой вершины. Что они замышляют? Если они хотят сражаться, то почему не напали на нас раньше? Ишня лопара, юный вождь. Керн, а ты что здесь делаешь? Мы в долгу перед вами и оплатить этот долг можно лишь кровью мы пришли помочь вам добраться до оракула похоже главное препятствие эти розовокожие создания с железными шкурами эти розовокожие создания называют себя людьми они наши давние враги и кажется они не хотят пускать нас на вершину хм. мудрость оракула принадлежит всем может нам помогут виверны они обитают здесь неподалеку и не любят незваных гостей а тем паче врагов приветствуюсь ребята на канале role game онлайн с вами Росси, и мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforged за Орду, это шестая глава, на обычном уровне сложности, и мы вернулись к Тралу. Громаж, Адский Крик, в общем, выпил того, чего не надо. И история от него пока ушла. Ну а мы продолжаем наше путешествие вместе с Тралом и его новым товарищем свиньей Керном, Керном кто как хочет, так и читает. Ребятки, если вы еще не подписались до этого на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Заходите на Patreon. Подписывайтесь и там. Было бы круто. Ну а мы продолжаем. Итак, вторая новый тип войск у нас есть. Задачи: уничтожить синюю базу Альянса у подножия. Пика каменного когтя. Дополнительное задание. ветрокрылы Найдите ветрокрылов. Чего у нас тут есть по войскам сначала? Давайте определимся. Чего хочешь? Почини его. Чего Я слышал, так, есть у нас знахарь. значит работают только что-то собирал дерево аж фиг знает где духи неспокойны пошлите пока я через нахлобучим так а что у черно кровавого копыта есть волна ударная громовая поступь аура выносливости реинкарнация понятно Олигарх, оскверненный это источник дело. Ух ты чего это место было осквернено я чувствую что духи покинули его Я думал можно выпить так сказать да, зарядиться но... веселой энергией хорошо. Убейте хана кантавров вместе знак очищения к источника что хорошо хорошо сейчас пойдем Гарпи поймали Виверн. Старый дурень! Пикаменного когтя наш. Никто не уйдет отсюда живым. Ни люди, ни эти дикари. В атаку сестры Рано, я сюда пришел. Пожалуй, ну да. У меня особо-то и нету, чем их бить. Разве что ж так помочь только, так сказать, далека. Хм. Ну, а где Сила они? Сила и честь. Эти крылы. Хм. Никто не уйдет. Хорошо. Не ожут, но тут можно закупиться как вождь травы у меня полный а вот Бёрн, пример, исцеление кара за дело ну пора Улучшение завершено. Будет сделано. Ладно, Блин, ладно. мне бы тоже... О, исцеляющий, да? Мне просто очень понравилось. Лок С а нет, все-таки люди будут нападать. Сила и честь. Чини, чини башню. Прости. Духи неспокойны. Никто не уйдет! Хм, а, Выходи. Да нет, выйди. Пора О, так, мне можно, короче, взять еще, наверное, одного орка. Стреляющего. А тут сама хочу У нас мало древесины. Бля, не хватает дерева. Ну да, у меня только один на дереве работает. Исследование завершено. С подправим положение. Судоводство, да, божт, готов Буду я принадлежит орде. Хорошо. Конечно, все они мне битые, но ничего. Пора за дело. Готов вкалывать. Сделаем вот так. Духи неспокойны. Отомстим за зол, Хорошо. Кто это там опять задавает? Кинарии, блядь, пробудился. А, это этот. Готов Ух ты! Несомненно. Вот так их прокастуем массово и только для одного убили Сильно она оставляли тут своих исцеляющих идолов С радостью так раз у нас уже ребята но наши пришли тогда вот халабудки их не поломаем хорошо да. так так так ведовать теперь можно да. у нас мало древесины миллион дерева катастрофически не хватает да бу. гарпи. Не, ну не зараза такие, а. напали да тут не напали. поле еще кто-то потерял здесь пока не могу понять кого сила и честь. А сделаю. Сделаю. Жюрит, <связь> исследование завершено Таки убили одного рабочего. Исследование завершено. С удовольствием. Чего хочешь? Лакригар. А ну-ка, пока. Чего надо, хозяин? Все, шо Зак-зак. Там не хватает, как шо дружочек. К работе обратно. Чего хочешь? Сделаю. Надо все-таки заняться немножко базой, а то что-то я так запустил. лежит орде у нас мало древесины нас все как было мало так и осталось мало пора за дело а, кентавров а нет кентавров столько же осталось несомненно на юзу так защиты Сила и честь. Хм. Хорошо. Быстрее, войны. Освободите Виверн. пора. М -м. не успел поставить. Рада в Гостик, сейчас умрешь. Не Сила и честь. Твой час пробил. А я хотел обмануть судьбу. Акрегар, Не получилось. Смотрите. Эти гордые создания помогут нам добраться до вершины. Хорошо, получили мы реверн. Никто не уйдет. Жду приказаний. Рах в небе, ара дело. Несомненно. А можно керну взять. Я вождь. Хорошо. Так, вот тут вот все собрали? Че сделано. на базу. Да, да. У нас мало древесины. Блять, все равно мало древесины. Можно построить землянку. Землянок мало, древесины мало. -да Сейчас будем пробегать через тайную лавку. Возьмем себе еще свиток исцеления. Подлечим их. Так. Сразу надо лекаря. Все, ребята на ну случайно возвращайтесь к работе так, мы добились духи неспокойны керни пробега мимо я вождь так собрались совместно фото Оп. есть так Двоих. Двоих, значит. Обязательно шамана. нужно построить землянку. А прежде чем его нанять, надо. Чего надо хозяин? Пару Чего землянок. Хочешь? С удовольствием. Хорошо. Оп, мисклик. Кстати, у меня нету, я вижу. Чего хочешь? Зверинца нету, и нету тавранской тотема надо поставить. Я вождь. Ты вождь? Нужно построить землянку. Сейчас будут землянки. Не паникуйте, не кипишуйте, не паникуйте. Есть. Да, работа сделана. все теперь вот так работа а сделана. здесь вот так все возвращайтесь обратно к, к труду и обороне а что здесь у нас по заданию оскверненный источник уничтожить а, этого на Бучи, главного. Это, это мы можем. У нас Наездик на ветрокрылей у нас появился. Вот это хорошая управленная копия. Надо исследовать. Все, все, все успокойся, <связать> раскастовывать начал сразу. Сила и честь. Так, готово у нас этот отряд. У нас мало древесины. сколько ж нужно? 200 Все, есть уже. Сделаю. Так, погнали. Но кригар, но Хорошо. Враг в небе. Враг в небе. Только вперед! Слухи вот да. -то Хорошо. Двор на кентавров Так крошер, дирижабль, подрывник. У нас мало дрищей. Дуфи неспокойны. Не все залезли. Теперь все. Жду приказаний. Так. На встречу ветру. Дюа, дюа, дюа. Работа сделана. Не понял? Такая куча мала. Да. Как-то так. Сейчас он воскресит. Я знаю. Уже же плавали, знаем. Из знак ощущения. Так. Пора за дело Он духи неспокойны, смелее юное создание. За наши племена врагуешь. У, у нас будет такой мобильный. Что короче, мобильная орда. Сплэш. Шанс сплэша надо, Хорошая тема, я считаю С удовольствием Так У нас мало древесины <laughs> ну, слушайте, с этой древесиной какой-то, блин Кобильдет, получается Ни на что у нас это древесины не хватает А мне нужен керн Вот так И что, вам не дают старые гости чем типа полечить тут всех можно что? давайте проверим не, никого него. не лечит Понял. Понял. полетели Сейчас мы выясним, где-то здесь и пойдем. Только вперед! Работа сделана, да? С удовольствием. Андамо! А, -а, -а то охрана, но ну не еще. А -а -а. Даже так, они на меня решили напасть здесь. Не дают они мне построить башню, как-то они к ним неровно дышат, к этим башням. Сейчас я вам устрою. Так, нормально, конечно, они подкосили. Ладно, я надеюсь, эти парни при выживших смогут завалить грифонов, которые охраняют. Иди помоги им дерево добывать, как то капец какой-то. О. А, это ж мы... О, работа сделана! Это ж мы пролетели их. Случайно пролетели. Духи неспокойные. Все, разобрались и юное создание Я и так смелый девять, девять, девять! А, не нормально Не успел я поставить хилочку. Моя вина, кстати, что не успел. Право нахлобучили, хлобучила. Тут таураны остались еще. Заберем максимально с собой. Походим, ребята. Ну, не получилось, не протануло. Чего хочешь? Хорошо. Так. Так. Так. И... Вот так. Все, валим оттуда. Сейчас должно дерево пойти уже хорошо, кто таки крошер у нас есть. Отомстим Куда пойдем? Все равно не пытаются. Чего ты Вызывали, жалко, что конечно. Так, бонус от барабанов есть. Таурена парочку. Тоже такие неплохие ребята. Пора работа сделана. как новенький. Могу источник Чего здоровья? Чего Че пришел? Он же шлечит. Хп восстанавливает. Так. Перегружайся. Чему Вождь. Исследование завершено. Оружие дальнего боя исследовали. Но У нас с... мало древесины. Да меня предки. Только хотел сказать, что древесины теперь нормально стало. Но нет, вот, есть. Огни надлежит орде. Я вождь. Сила и честь. Грузийся. Что здочинит? Но это еще не все обученные у нас. Отомстим за зоджена ладно мы сделаем так это будет просто отряд номер два Отмстим за зол, нам нужно больше золота. Да добывают, что их только трое. Исследование завершено. М -м -м, мало того, что <рых> их трое, так еще и по плюс семь, потому Сделаю. что низкие расходы, ну ничего, сейчас будет лучше. да да да да Ну, единое на здоровье Знаю, надо прокачать. Вызывай. Короче, они у нас почти фуловые будут. Зол, По прокачке. Возможно, где-то даже плюс, плюс, плюс, как там, тир 2, тир 3. Грабеж изучим, конечно, нам вот тут уже не нужно, но... Да, вождь. Маловато вас. Нам Для второго вас отряда. Голода. Исследование завершено. Работа. Исследование сделала. завершено. Хорошо. Давайте еще еще семькой вот так. Чего хочешь? Нам нужно больше золота. Волнуемся. А не это а больше золота. Завершено. В том-то и дело, что нету их золота больше, нету. Нам нужно Ни больше землянку, золота. Не из землянку ничего не могу всем. Пашня могу поставить. С удовольствием. Так что тут у нас? Чем могу помочь? Кого ждем? Исследование завершено. Ну Сразу хиллеров. Сразу хиллеров. Нос. Ну ладно, давайте. Мы вам еще одного, ой, кода сделаем. Все, это вот второй отряд, мы его берем, летим туда и заканчиваем эту миссию. Сейчас тут башню достроит, пусть идет. Тут. Да вождь А что у вас там? А, в замедлении? Кода готов. Чем могу помочь? Грузимся. Ай-яй-яй, не все поместились. Да. Ну, да, ладно. Куда еще он трое влезет? Верно, не все. Ладно, возьмем сейчас. Да, один вошь. отряд по пути. Точнее, дирижабли еще один возьмем-то и все. Готово, да? Сделаем. Ну все, оставайся, будешь на подхвате чинить. Я смею, вот. Все. Полет завершено. Полетели драться. Полетели драться. Сейчас будет драка, а ворки любят драку. Пам-пам. Привет, oh, ребятки. как кого-то не высадили еще. Высадит этого Кёрна уже. Чем могу так, вот всех шаманов ворой, вообще нету. Поставим хилочку туда. В принципе, смотрите, никого толком. Три человека потеряли за весь Донецк. Как бы все. Постой, божь. Это та самая юная чародейка, о которой рассказывал Громаш. Похоже, она тоже направляется к Оракулу. Будь осторожен, юный вождь. Эта пещера — идеальное место для засады. Не волнуйся, Керн. Я вырос среди людей и знаю все их уловки. Ничто не остановит меня на пути к Оракулу. Мы все ближе и ближе к концовке, ребятки. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.